Тун. А вот хуй тебе. Часть друзья. На, на, на, на, на, Топ, топ, топ, топ. Бля, где я? Пу. Пу. Пу. Пу. Дурки никого не кикнули. Полетела птичка. Блять, опять проебал. Ш блять, блять. У -у -у. Так, так, так, сейчас проверю твою очко. Ебать у тебя кило! Инспектор выпал, как раз для видоса. да и я радостный. Что тебе такое? Роль инспектора. Ну блять, ну какого хуя? Полностью мои эмоции Беги. Да что Вперед, выходите. Не опять инспектор. Нет. Сядьте вот там. Никому не нравится, что так получилось. Я все знаю, что работа стала победить. Мне плевать на нее.